Дело на миллиард. Петроградский районный суд отложил предварительное заседание по иску Леонида Лебедева. Мужчина требует от петербургской сбытовой компании возмещения морального ущерба. По его словам, в своей квартире он перепрограммировал счетчик. После этого показания на приборе учет увеличились на 55 тысяч киловатт. Петр Электро сбыт, по словам Лебедева, долго не реагировал на претензии. Другого выхода, как обратиться в суд, петербуржец не нашел. Однако сегодня процесс перенесли из-за того, что на заседание в качестве ответчика может быть вызвано другое лицо. Сегодня выяснилась а, все-таки взаимосвязь и каким образом, а, скажем так, привлекался этот субподрядчик, который все-таки выходил в квартиру. Но и в дальнейшем возможно либо петербургская сбытовая компания, либо сам исполнитель станет ответчиком по данному делу. Перепрограммирование произошло в октябре 2015 года, а жалобу он подал в феврале 2016. В октябре, в ноябре, декабре, январе и в феврале, то есть буквально за несколько недель до жалобы он сообщал, что счетчик у него исправен и передавал кассиру его показания. Во всех обстоятельствах предстоит разбираться суду, но а сам истец объяснил, что сумма нанесенного морального ущерба с девятью нулями после единицы – это самый веский аргумент для того, чтобы в сбытовой компании все же обратили особое внимание на проблему.